Пусть спокойно живут, никто вот. никогда к ним не придет. Но если найдутся сумасшедшие в Киеве, попробуют начать военные действия, наступление на Луганск или Донбасс, тогда они потеряют большую часть Украины. И ведь нам не нужен Донбасс вот в таком виде сейчас. Нам не нужна часть Украины. Мы ждем, когда она созреет вся. Мы будем брать всю Украину, полностью. Вот эта наглость немцов, это вот Троцкий сегодня. Это ждет своего ледоруба. Я не хочу этого. Но без ледоруба он не уйдет никуда. Никуда. Никуда. Вот новость, которая пришла с пометкой «Срочно». В Москве убит известный политик Борис Немцов. Куда будут направлены действия озверевших карателей? Они крови напились, Теперь нужно награды получать и звания получать? Начнутся диверсии в Крыму. Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский. И все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной. Люди будут бояться пользоваться паромами. Эх, надо же все это в совокупности брать. Внимание мировых СМИ приковано к последствиям авиакатастрофы на востоке Украины. Пассажирский «Боинг-777» малазийских авиалиний был сбит на высоте свыше 10 тысяч метров в 80 километрах от Донецка. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра... 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться. И уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских шпираб в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Крым России.